Всем хайште, мои дорогие друзья, меня зовут Дэн, это канал AxelisDames, а мы с вами в очередной раз погружаемся в невероятную скандинавскую сказку, страшную, страшную сказку, как называется Bramble the Mountain King. Это новая игра, она вышла вот только-только, я очень надеюсь, что про нее никто не знает, и у меня получится впечатлить многих тем, насколько она шикарная, интересная. Если вам нравится The Little Nightmares, вам нравится Limbo Inside, эта игра для вас. Вы должны бросить все и пойти ее проходить. У меня здесь пишет продолжить игру. Оно пишет только потому, что я уже играл в демо-версию у меня осталось сохранение. Естественно, мы начинаем новую игру с самого начала. Это скандинавские легенды. Там страшно, там интересно. Мы играем за малыша. У нас похитили сестру, маленькую сестру. Ее, короче, смотрим. Он проснулся от кошмара. Мамина сказка на ночь напугала мальчика. Ему захотелось прижаться к сестре. Это дело семейное, но ее нигде не было. Сестра сбежала, видите, по окошку. Они маленькие, и тут вокруг них огромнейший мир. Она... Она... Она так круто сделана, но не, не, никто не обратил внимания, но просто все новости трубят о том, что это может стать просто впечатлением, нереальными впечатлениями в этом году. Вот эта игра может подарить просто, просто колоссальный шедевральный пипец. Смотри. Что-то есть. О, интерактив появился. Солдатики. Мужик стреляет в коня. Вот это ты, мразь, конечно, мужик. Что это? Лилимор. Олли и Лилимур. Лилимор. Лили да, Лилимор и Олли. Но, скорее всего, его зовут Олли. Потому что сестры, если они вместе близнецы, сестры обычно растут быстрее. Ну, девочки, в принципе, растут быстрее мальчиков. Жила-была девочка, которая не послушалась маму, и однажды ночью вылезла в окно и убежала в лес. Поначалу лес показался ей приветливым и полным приключений. Но чем дальше, тем холоднее и темнее он становился. Девочке было страшно. Она хотела повернуть назад, но ее руки и ноги опутал терновник. Она не могла пошевелиться. И больше эту девочку никто не видел. Мама, зачем ты прочитала ребенку эти сказки? Это же сразу... Вот что бывает, если не слушаться маму. Тебя это особенно касается, Лили Мор. Сказала мать перед тем, как поцеловать их на ночь. Лили Мор это девочка. Или Олли девочка, а Лили Мор это мы. А что какой-то... Ай, он вращается. Охуеть. Вы видели? Какой интерактив? Ты что? Класс. Я могу их теперь взять? Нет, ничего не могу сделать. Могу просто их выкинуть. Ладно, это, видимо, мне показали интерактив. А Я пропустил еще здесь Какая-то картина есть. Лежит ребенок. Посмотри, как круто сделано. Посмотри просто, какая... какой шедевр. Уже... Просто я ставлю этой игре 10 из 10. Просто потому, что я вижу, я ставлю 10 из 10. Это ужастик, на секундочку. Это страшные сказки на ночь. Почему мы не вышли? А, смотри-ка, появилось что-то на окне. Его пугала темнота снаружи. Я надеюсь, ваш, мой голос не будет вас сильно раздражать с этими комментариями. Потому что женский он мягкий такой, приятный. И все слышно. Малыш, ты свой... Но еще больше его пугалось сесть в одиночестве без сестры. Свечку возьми! Свечку взять надо было. Ну, понеслась. Хорошо. Начало... Многообещающее, Прям много Ну, демка была непонятная. В демке просто меня закинули вот из-за мальца этого, и я просто бегал. Все, все, что я делал. И от монстра убегал огромного из болота. Днем лес по соседству был хорошо ему знаком. А чешуенно я... Но ночью совсем другое дело. Я бы съебался сюда, если честно Простите меня за выражение, но я бы просто сюда убежал no Лилимор нигде не было Оли пожалел, что нельзя спросить у сосновых шишек Не видели ли они ее ночью Интерактив Но если шишки знали, где девочка Они ничего не сказали Е О, фигурка из шишки Видели? Пробел карабкаться о, я могу прыгать. А здесь что? Еще одна фигурка из шишки, вокруг которой окружили шишки. Это что, шишка-мафия? Шишка-мафия, блядь. Мафиозная шишкарио. Хорошо. Куда идти, пока не знаю. Что делать, пока тоже не знаю. Тука! Фейт, прости, что испугал тебя. Заяц выскочил, неожиданно. Так, судя по всему, поэтому этому дереву можно взобраться наверх. Тихонечко, не потерять баланс, главное не упасть. Балансируем, ручками балансируем, балансируем, балансируем. Замечательно. Симулятор лазания по деревьям. Но нет. Я уверен, эта игра оставит у нас очень положительные впечатления. Оп, фризанула, уровень прогрузился. Лавочка и дерево. О, яблоня Еще шишки Две шишки Кто-то яблоко кусал, смотрите, кто-то ел яблоки здесь Скорее всего, сестра Скорее всего, наша сестра здесь была И она кушала яблоки Зачем она вышла ночью в лес, тоже непонятно Возможно, кто-то ее... Опа, наш домик на дереве? Возможно, кто-то сестру позвал Возможно, кто-то сестру заманил Именно с этим мы и будем сейчас разбираться О, спички бери Ключ Отлично Забирай ключик Короче, главное не забывать про интерактив Не зря мне тогда показали, что Коробку можно ворочить. Вы слышите, какое музыкальное сопровождение Плюс лес Лес живой, птички какие-то темные Сверчки И я постоянно сижу В уши сцу, Молчу, или не молчу Так пойдет Но я очень ее ждал и я надеюсь, она вам очень понравится. Woo -woo -woo -woo -woo -woo -woo -woo! Ты кто? Еще шишки. А, мне скорее всего направо. У меня никакого вращения нету. Я управляю только с помощью контроллера. Либо на клавиатуре. Сюда можно провалиться. Сюда нужно провалиться. Но это какая-то черепица. Ты ударился? Там кто-то что-то держит в руке. Что это блестит? Ой, нехорошая музыка! Да, кто-то что-то держит в руке, смотри. Возможно, это будет моя путеводная звезда, мой свет в конце туннеля. Свет во тьме. Да? A да, да, да. Символ надежды. Не бойся, бери его. Благодаря ему ты будешь освещать себе все вокруг и не будешь бояться темноты Я не боюсь темноты, я боюсь того, что в ней Искра от тваги. Голубоглазый блондин Такой прикольный Вот тоже непонятно, это мир вокруг него большой или а, он маленький? Потому что вот мы бежим посмотрите тут дерево вполне себе нормального размера вот пень торчал класс просто класс вы слышите пение я надеюсь вам слышно это по всей видимости сестра Сестра, что это у Лили -Мор тебя, спросила Лилимор, как красиво блестит. Hmm. Hmm. Лилимор внимательно смотрела камень. Какой странный, She легкий как, как перышка. Конечно, это та вещь, которой нужно поиграться, блядь, чтобы грибное яблоко, ой, облако появилось Грибочек, блядь, ядерный Давай поиграем, братик, предложил Леймор Посмотрим, попадешь ли ты в эту штуку Мне еще и целиться надо будет Хорошо, это обучение То есть сестру еще не похитили, да? Я попал какой он счастливый В сестру бросай а не успел давай еще раз давай еще раз попал куда он улетел хорошо пока что все очень хорошо Кажется, мы кого-то спровоцируем сейчас вот этим. Да-да-да-да-да. Нет! Нет! Поймала. Фух. Все хорошо. На этом все, игра закончилась. Всем спасибо за просмотр. Даже я этого не мог ожидать. Я думал, сейчас что-то будет происходить другое, а они просто рухнули вниз. Вместе они все дальше-дальше заходили в лес. А где сестра? Заходили в лес, в старые руины. А, вот сестра, уже приехала. Ой, так на улице уже светло. Посмотри, какие грибы огромные! А где камушек? За мной, братик, я не дам тебя в обиду, сказала Лили Мор. Пошли. Она никогда не боялась. Хотел бы Оля быть похожим на свою сестру. А в чем проблема? Лилимор любила приключения, а Оля любила Лилимор. Ой, я допрыгнул. А в чем проблема быть похожим на свою сестру? Если она тебе... Если она рядом с тобой, если она тебе помогает, если она там помимо мамы занимается твоим э, воспитанием, в чем проблема перенять от нее самое лучшее, самое хорошее? И даже если что-то произойдет, просто олицетворять все самое лучшее, что было в ней в себе. Все. Будь как Лилимор. А нет, ты должен взять самое лучшее и сделать это еще лучше. Смотри, ну какая-то часовня, башенка. Такие огромные деревья Опа-па-па-па <звы> так, Такое яблоко можно 10 лет есть А что за гном? Что за гном? Зачем ты побежала за ним? Зачем она пошла за гномом? Она же понимает что можно потеряться А здесь кто-то живет А это для птичек ты чё, прикольно Вот, это было прямо хорошо сейчас А, смотри, там какой то строение Церковь или что это? Мне кажется, в этом, в этом лесу есть кто-то Кто-то большой Левый контрол, нагнуться Пригнуться сори Е? Yeah. А вот ты где, малыш, чего он плачет? Но это какой-то лесной житель. Посмотри, это карапуз в колбаке красном. Он крут. Мне он нравится. Он открыл нам другой вход. А, так он теперь со мной бегает. Гномы. Озорные странные существа. Днем они живут мирной жизнью, а ночью запираются в своих домах. Прикольно. Хорошо. Я хочу себе такой же домик в лесу. Бля, у него ежик в загоне, посмотри. У него ежик в загоне! Что еще нужно от жизни? Ешь, на котором ты будешь кататься. Все, в этой жизни больше ничего не нужно. Очень круто. Э -э, надо, чтобы кто-то помог открыть. А кто может помочь открыть? А если я возьму гриб? А он зовет кого-то? О, гномики! А там папа гном, видимо. Пошли всей толпой, сейчас будем открывать двери. Нет? Так, надо еще собрать гномиков. Но это не совсем гномы, это как маленькие дети в колпаках. А, в прятки с ними поиграть? Оль, Оля, а что ты подглядываешь? Одного вижу. Второго вижу. Так, это он мне подсказывает, видимо. Он еще один. Нашел. Я тебя нашел. И тебя нашел. И тебя нашел. И тебя нашел. А, и тебя нашел. Так, он где-то здесь. Он где-то тут кричал. Тихо. Может, прям подо мной? Или где-то сверху? Вон он! Нашел. Все, я всех нашел. Так, теперь мы можем открыть дверь. Всей толпой. Ну. Хорош. Хорош. Пока, малыши. Хоричева. сыпай, Да? Что это такое это, блядь? Дождь начинается? А сестра уже убежала. Оли за сестрой. Побежали за Лоли. Это кто там такие звуки странные издает? Это... Папа-гном? И какой-то мальчуган с тыквой на голове. Или с цветочком. А, надо его в загон закинуть Да? Понял Давай-давай, малыш, сюда Тихо-тихо-тихо-тихо Давай-давай-давай-давай Вон еще один А, ничего себе, не один Их трое Сейчас мы, мы сразу всех троих загоним А, надо еще двоих Не обязательно всех троих а мы троих? Куда ты убежал? Куда ты убежал? Ладно. Все. Это какие-то цветочки или что это? Гнома цветы. Хорошо, хорошо. Теперь мы можем двигаться дальше. Но это пока что игра добрая. Я видел потом, что будет дальше Это просто... Она коротенькая, она недолгая Эта игра там буквально на 3 часа, насколько я помню О, я помню, вот так вот прыгал по лилиям и из болота вылез Но я не буду спойлерить Кто захочет, посмотрит демку Это было обалденно Лягушка! <смех> Царевна-лягушка? Царевна-лягушка? <смех> Это реально сказки. <смех> <смех> Поглазь меня теперь. Да не бей ты ее, блядь. Что ты ее пошлепал, блядь, как <laughs> по жопе рук. Надо было погладить ее. Прикол, да? Царевная лягушка Хорошо. Ой. Прости, Олли. Я тебя случайно утопил. Да, тут надо быть внимательным с этим. Потому что можно и утонуть. Интерактива нет никакого. Перед тобой просто огромный мир, просто огромный экран. Ты просто бегаешь, у тебя нет никаких указателей, куда идти. Блять, куда идти, что делать? Да хватит падать вниз, пожалуйста. Нет никаких указателей, куда пойти, что делать, с кем разобраться, с кем поговорить. Ты идешь просто по наитию. Ты как бы такой просто. Ты просто чувствуешь, что тебе нужно туда пойти. И ты идешь, все. И это круто. Это реально круто. Пойти налево-направо, ну понятно, что здесь присутствует определенная линейность, но... Блядь, это просто охуенно. Я долго держал в себе эти два слова, но я их сказал, это просто охуенно. Создатели этой игры, вы, вы просто гении, реально гении, потому что это очень круто, это очень круто. Ну, по крайней мере, это мое сугубо личное мнение, я никому его не навязываю. Но это, это офигенно. Не успел. Не успел. Почему я не допрыгнул? А как мы потом назад домой вер... Как мы потом назад домой вернемся? Как мы потом назад домой к маме вернемся? Любая адекватная мать после такого дала бы пиздюлей и закрыла бы в комнате. Оба! Все, милая, я с тобой. Не, ну, э, очень интересно сочетаются большие объекты с маленькими. То есть, видите, цветочки вполне себе маленькие обычные. Какой-то колодец. Да, какой-то просто вот колодец. Смотри, там какая-то муха в янтаре или что это. Они оба были любопытными, но любопытство их вело в разные стороны. Пока Лили Мор бежала вперед, Оле мог чем-нибудь увлечься. Чем? Или кем? А он не заметил, как было темно? И вдруг оказаться в одиночестве. Феечка динь-динь. Что за Питер Пен на минималках? Я предлагаю за ней пойти. А как так быстро стемнело? Почему так быстро стемнело? Хорошо, я допрыгнул. О, там еще феечки. Блядь! Что не так с управлением? Держись. Смотри, там домики, деревня какие-то. А как они здесь? Они что, все прыгают, правильно? Они по-другому перебираться не умеют. Она сейчас рухнет, да? Сейчас рухнет. Смотри. Рухнула, рухнула. Я же сказал, рухнет. А вот и сестра. Ебать! Такого не было! Бежим! У него хвост! Он человек, огромный человек, с лицом тролля и хвостом. Что? Течение было сильным, а Оли слабым. У него не было шансов. Но скоро шум воды начал стихать. И опять все прекрасно красиво. Оля был рад вновь ощутить под ногами твердую землю. Он, под... Он проснулся так, типа... Ебать, доброе утро Сестру спиздили, потеряли, ничего страшного А почему у меня какая-то другая одежда? Я как будто в медицинском халате бегаю А где моя одежка? Посмотри, я реально в медицинском халате А где моя одежда? Сестру похитили, а мы, ебать Доброе утро, проснулись, улыбнулись, потянулись Да, парнишка, ты еще не представляешь В какое дерьмо ты влез вот эти цветы похожи на капельку янтаря Или смолы Ну, что-то такое Ой, так мы здесь были, нет? Почему на мне сейчас совершенно другая одежда? Почему на мне другая одежда? Да, мы здесь были, по-моему Мы сюда залазили уже Там сестра наверху пела в прошлый раз Или это просто очень похожее место? Бля, ну какой вид, а? Какой же вид? По-моему, это оно, это место Да, вон, сестра А, скорее всего, у нас сон или галлюцинация <звы> Оле Кто-то произнес мой голос Ой, и мое имя Я понял, это был сон меня лягушка спасла. Меня спасла царевна лягушка. Жабик, а, жаби король не позволил своему новому другу утонуть. Это, я думал это царевна лягушка. Ладно, жаби король. Скандинавские все-таки сказки. Правильно, царевна лягушка у нас была. Но без цыцеры Оля чувствовал себя самым одиноким ребенком на свете. Он просто хотел найти Лилимор и вернуться домой. Ладно. Но для этого ему нужно было выяснить, куда огромный тролль ее утащил. Но если вы знаете, что здесь тролли, если вы знаете, что, блядь, опасно, какого хера вы лезете куда-то, блядь, без разрешения мамы? Я что для вас? Пустое место! Не Арина Мать. Смотри-ка это следы тролля. Дом разрушенный. Он прошелся по, по гном домикам. Вот это ты, сука, или это наш дом? <связывая> Вон он плачет. Давай возьмем его с собой Он что-то попросил Принести ему отсюда А, там какая-то игрушка А как мне до нее добраться? А как я могу до нее добраться? Да никак, блять, собственно говоря Только если здесь пролезу Нет? Нет а, нет, значит, как-то можно все-таки добраться до нее. Здесь не запрыгнуть. Там лестницы нету? Нет, лестницы нету. Ладно, скорее всего, значит, с какой-то стороны есть подъем наверх. А, -а, а, смотри, хитро. Сейчас мы ее вперед подкатим. На нее запрыгнем и запрыгнем на второй уровень. Но ему, видимо, очень грустно, потому что Кого-то украли, я так понял Да, мы залезли Игрушка? Да, игрушка, какой-то то ли медвежонок, то ли что это Тише, малыш Свинка, это свинка Деревянная хрюшка С красной леточкой Как прекрасно так а ты что, оставишь его там одного? О, он пошел со мной! Плюс один гном. То есть нужно будет помогать гномикам, видимо. А это, случайно, не ворота с той стороны, куда мы вышли? Там, где жило много гномиков? Давай, мелкий, Давай! Мужчина! Пошли. Гномик не со мной? Ну, судя по шагам, он со мной. Но я его не вижу. Нет, уже не со мной, видимо. Ебать, ты кто такая? кто я думал ты скала Охуеть! это же какая гениальная фантазия должна была быть чтобы совместить это все в одной игре ну реально в хорошем смысле этого слова это же просто разъеб бери фонарь нет не берешь там ежик мертвый лежал вы кто такие какие-то скалы или кто это а подожди я могу а уже не могу это реально скалы оживают хорош а это что капкан это капкан огромный Тих... тихонько кто-то идет Это он! Это он! Тот, который сестру забрал! Так, там еще один малыш плачет. А! Допрыгнул. А, нет. Наверное, мне нужно здесь уже просто спуститься. Так, необычно по мху ползаем, но на самом деле, прям почти реалистично. Почти, но очень круто. Там был тот уебок, который сестру украл. Хорош. Умничка, умничка. Не-не-не, малого надо спасать, смотри. а, -а, -а! Так должно было быть Но это тролльская ловушка Это сто процентов трольская ловушка Пиздец Давай-ка наверх Давай-ка мы отсюда попробуем выбраться Так они еще и выложили ее каким-то образом А, мы идем вперед а светило какое-то, ярило, у меня есть что-нибудь, что у меня будет путь освещать мой нелегкий? Мой свет в конце туннеля, моя полярная звезда. Есть вообще что-нибудь у меня здесь? Почему я в потемках просто хожу? Это я, видимо, сейчас к троллю в логово пришел, да? Ебать! ты кто такой сука? Это что Пуч? О -о, -о, о, о, да. Ладно, прикалываюсь, конечно, это на самом деле мерзко. Да блять! Там какая-то здоровая крыса что-то рубит Но они ж не только, наверное, животных рубят, правильно? Вы представьте, как это мясо воняет, сколько там мух Да, мелкие, я тебе не завидую Надеюсь, это кишки, а не говно Хотя, на самом деле, лучше бы я в говне шел просто, а не вот в этом Да стой, ты не падай Есть, я забрался, наконец-то. Давай вправо. Блять, что за жесть. Ты долбо... Ты долбоёб. Я, наверное, предлагаю на этой ноте сделать перерыв, мои дорогие. Если вам понравился видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, здесь впечатлениями в комментариях. Для тех, кто досмотрел до конца, по вашим лайкам, комментам, я буду понимать, стоит ли нам, конечно, дальше играть в эту игру. Но, на самом деле, я буду ее снимать. Она мне безумно понравилась. Она очень интересная. И, честно, я играл бы дальше, но у нас серия уже почти 40 минут. Не болейте, берегите себя. До скорых встреч и всем пока.